Очень часто клиенты выбирают квартиру, у которых есть уже перепланировка, но не пугайтесь, я считаю, что больше половины страны у нас перепланировка, где-то шкафчик там закрыли, стену передвинули. несущие стены сейчас уже к как бы, ослаблению банки практически все принимают но все равно лучше в известность поставить наш центр, мы с этим банком свяжемся, чтобы не было рисков. А то, допустим, клиенту сделаем одобрение в одном банке, и именно этот банк не принимает перепланировку. Чтобы такого не получилось. А несущие стены уже тоже некоторые, допустим, объединяют балконы, некоторые банки уже пропускают. И здесь все равно тоже мы должны об этом знать, с оценкой мы не свяжемся, уточним, пропустит этот банк или нет. Ну и также вот есть перенос самое строгое, значит, это мокрые точки. Есть уже банки очень мало, один или два банка, которые мокрые точки тоже не обращают внимания на эту и мокрые точки, значит, разрешают, что мокрый перенос мокрых точек? Это, допустим, кухню перенести в спальню. Понятно, что сосед уже в спальне живет под вашей кухней, то есть, под мокрой точкой. А здесь как бы, закон не имеет права это делать, но если в ипотеку, то банк сейчас есть, он закрывает на это глаза. Самое главное, чтобы у вас не было ЖЭО у нашего клиента проблемы или с тем соседом. Вот это вот тоже должны они уточнить. Но если сильно хотят, то мы за деньги, за работу, то есть за нашу работу, возьмем деньги, конечно, мы выполним этот заказ перед клиентом.